Всем привет! Давно хотел снять обзор на каршеринг, но так получилось, что многие, кто сняли уже, обзоры были за деньги. И по факту, по правде, никто так и не рассказал про каршеринг, как им пользоваться, какие-то подводные камни и что вообще вас ожидают. Итак, так начнем. Так, регистрация простая, в два клика и в три фотографии мы уже авторизованы в этом приложении Дилимобиль и можем, в принципе, сдать машину. А Для начала мы вбиваем пару кодов бонусных, чтобы там был у нас 900 рублей на счету. Ну, а чем потому что, как бы, тратить деньги свои? Потому что в интернете найти коды, в принципе, несложные. А находите, вбиваете, и у вас как бы через какое-то время они появляются в вашем приложении, и вы можете баллами бонусные оплатить до 50% поездки. Что довольно-таки существенно, как бы если вы экономите. Ну, а кто берет кошельку, кроме как экономить? А, и, соответственно, как бы мы нашли первую машину. Ближайший это был Рено Логан. Так, мы его бронировали, ну и сейчас, как бы идем к нему. Так, ну хотя ладно, маленько расскажу про логон, который сейчас мы увидим. Этот логан, стандартный мотор 1.6 К4М на 102 силы. Также еще логаны поставлялись в разных вариантах мотора был на 82 лошадиные силы мотор. Но он как бы слабенький, особенно куда не едет, поэтому рассматривать как бы вообще смысла нету. И также еще мотор был, который. Давай, давай, проходи. На 113 лошадиных сил. Uh, ну, вот он, конечно, хорош по себе в плане лжиных сил, но по факту получился он более капризным, чем старый, там, добрый, любимый нам К 4 м Стоит фазорегулятор, и поэтому фазорегулятор где-то к 100 тысячам приходит из строя. Поэтому, если вы покупаете машину новый, париться особо-то не надо. Но если машины будет, ну, поддержаны, то, как бы, смотрите и закладывайте эту сумму, скорее всего, в ремонт. Также там в 113-ти моторе стоит цепь, а не ремень. Поэтому обрыв особо-то вам не светит Но Сама цепь по себе, говорят, что Слабевает постепенно и поэтому нужно ее Подтягивать, возможно даже менять А стоит все это как бы не очень, ну, не очень Дешево а Поэтому рекомендуется в СТО как бы Каждые 100 тысяч проверить эту цепь ну и, соответственно, как бы заложить ту же самую сумму на проверку этой цепи Так, в нем еще нет гидрокомпенсаторов, которые приходится менять вручную путем замены толкателей А стоит это не совсем меняемых денег Соответственно, как бы, что мы увидели? Нет гидрокомпенсаторов э, Ремень цепной Ну, цепной, конечно, как бы это не минус, но ввиду того, что придется как бы периодически его все равно менять то есть зачем эти лишние деньги, когда можно обычно было ременной ремень и как бы стоит там замен очень дешево, а тут прям прям сразу прилетают хорошие суммы. И поэтому как-то не совсем разумно все это как бы покупать, плюс как бы 113 сил, конечно, едут поинтереснее, то поинтереснее именно на низах. То есть как бы вот именно с места машинка немного как бы подрывает, но... Потом, как бы, она становится снова 102 сильным мотором И особо, конечно, никакой разницы нету Плюс, как бы, эти фазорегуляторы, плюс, как бы, я уже сказал что они, это, бывают, выходят из строя То есть, такая же самая замена в купе дает то, что мотор ходит а, очень своеобразно Сам производитель особо не скрывает того, что двигатель не особо такие, там, прям, уж каких-то данных, как бы, характеристик показывает Потому что заявлено, что там он ходит всего лишь 250 тысяч километров что по с К4М, где заявлено 400 тысяч километров, это на 150 тысяч километров меньше. Ну, прям по цифрам можно так прям вообще посудить легко. Соответственно, покупая машины, думаю, думая, с каким мотором ее взять, именно Renault Logan, вы можете посмотреть на опыт каршеринга, потому что в его авто таксопарке, ну, а как в автопарке, автопарке но ну, не увидеть машин, которые с лошадиными силами 82 и 113. Соответственно, скорее всего, эти моторы... Не, взяли, не потому, что как бы, они стоят слишком дорого и слишком дешево, а потому, что с ними больше проблем, чем с обычным качестве 4 м который шел ну, на иногда на Логанах давно и ставится и на Альмеры, и только не ставится, на Duster даже ставится. Поэтому как бы, по этой массовости можно и судить при про мотор, что 113 сил и 82 брать не особо-то рекомендуется как бы, как еще одна надежность машины, то есть как бы надежные машины или ненадежная, вы можете на именно на делемобиле, таксопар делемобиле, либо просто на такси, который ездит по городу. И вы увидите, какие машины, в принципе, пользуются спросом, какие машины вообще актуальны там. Потому что там нет машин, которые очень часто ломаются, которые дорогие обслуживания. Поэтому, как бы, именно по, вашему, по массовому признаку вы можете судить, стоит брать эту машину или не стоит. Потому что, как бы, там вы не увидите там «Лады Весты», ну, или там «Гранты». Ну, не считая, конечно, пара там единичных случаев, но единичный случай как бы, не относятся к массам. Кто-то, ну, взял машину, как бы, ну, и катается на ней, это ничего не значит вообще. А также слышал, что машины эти не особо ремонтируют, по крайней мере, внешне. Потому что бывает такое, что при осмотре каждой машины нужно именно фотографировать все детали, которые были повреждены. А учитывая то, что они, они особо-то ремонтируются, то есть, грубо говоря, если ты можешь взять каждый день машину... Вот именно одно и ту же, и она все время будет с этими элементами, которые будут биты, и ты будешь каждый раз фотографировать. Но может есть такое, что, допустим, какой-то новый человек кто ну, к этой машине подойдет и, допустим, не заметит тех повреждений, которые были там до этого сфотографированы, и как бы не укажет их, как бы именно в контроле машины, а вот следующий человек, который за ним будет, он как бы уже отметит эти повреждения, и вполне возможно, что именно тот человек, который не указал эти повреждения, будет и платить за то, что типа он скорее всего и нанес. Конечно, как это делать по ситуации не знаю, но слышал, что очень как-то все это негуманное со стороны кашеринга происходит, и поэтому желательно смотреть машину очень тщательно, как мы к ней подошли, Ой. Что-то заработало. Так, оцените повреждение кузова. Ничего Грязный. Нет. Так, другие проблемы. Так, на платной парковке неприпарковано неправильное. Проблема с колесом, отсутствие тослагня, топлива не приятный запад, об этой вещи, отсутствие коврики. Автонии. Коврики на месте. Коврики на месте. Проблемы с рулем. Хуй его знает. Ставить комментарий. Ладно. Готово. Салон гораздо интереснее, чем на вообще Альмерах, чем на вот первом логане, на вот второй логон вообще нормальный Конечно, это не рестайлинг, это просто второй логан с кучей заглушек, но нормально все. Ехать можно. Так, повреждения. Сейчас мы посмотрим, чтобы вот ну, прям вообще не попасть никак. Вот все эти машинами такое попадало, вообще может быть. О, прикуриватель есть. Такой два прикуривателя, спереди прикуриватель, сзади прикуриватель. Он на П стоит, разве? так, так разве так, так, допустим, на часть поездку. Поездку. а это ключ ключ прям очень жестко поворачивается О. так Ну не как бы пол бака бензы но сидится нормально то есть кого-то сзади меня ехал длинный поэтому вообще хорошо так это ре. Так, пристегнуться главное. Ой, какого заколобасило. что -то вообще страшно стало. Очень неудобно, вообще на этом логане, это просто ужас. Ничего не видно, где я вообще нахожусь, я непонятно. А -а -а. Если вы сзади, что тут происходит? Зеркало, конечно, еще тоже царское. Так. Д. Что у нас тут? Сейчас. Так. Находится прям вообще неудобно. Когда вот здесь вот было вот в старых машинах, гораздо очень удобнее было. чем находится вообще вот здесь вот. Но хоть магнитолочка какая-никакая есть. Такой звук, что кого будто что-то отваливается у нас снизу Хотя вроде снега-то нет Какой-то хруст, трепет Но вообще как бы служба поддержки здесь очень плохая У каршеринга именно, то есть Особо-то ничем вам они не помогут, если у вас что-то случится Потому что отвечают они очень долго Неохотно и может пройти как бы довольно-таки большой промежуток времени А время как бы это вот ну рубли Поэтому как бы особо их надеяться не стоит то есть, как бы если вас вдруг что-то случается, то то вы попали на бабки и все. Больше никак ничем этим не назвать. А так, в принципе, если аккуратненько ездить. Ну, тормоза хорошие, кстати. Пробег почему-то не видно, сколько проехала машина. Может они убрали это Так. Спех что ли? Она очень непонятно тормозит То есть, когда тормозит, она как будто еще маленько отпускает тормоз И ты как-то подкатываешься маленько В общем, сделано все, чтобы вот на стафорчике Там не остановиться за машиной, а вот именно догнать ее А так шумоизоляция вообще ноль Еще слышнее, чем вообще в Альмере Колеса как будто вот так вот у нас ходит, Конечно, это да, незаметно, но чувствуется, как будто не, вот, неравномерный шум а, вот температура поднялась. Ну, как бы, это не второй логос, в смысле не рестайлинг. Говорят, на рестайлинге нет температуры. То есть, как это вы должны сами определять, то ли по свету тахометра, то ли как, по ощущениям, по воздуху, который дует теплом. Ну, если печка если дует теплом. Непонятно. <noise> ну, так интересная машинка. Ну, тормоза еще не убитые, прям хорошо. То есть не успели их еще ушатать. Обычно на этих машинах только так и ушатывают. Ну, подвеска такая. Плюс-минус одно и то же. Когда жмешь переключение передач, допустим, вперед-назад, она с таким каким-то пинком тебе дает его переключить. То есть на машину 19 -го года не должны будешь ушатать. Вот так были... Частые. Ну да, ладно. Так. П. Ремешок. Делимобиль. Так. Перейти в режим ожидания. Чё, дождитесь закрытия? закрыть нахуй а когда покинь она закрылась короче а мы это, в, в, в ней остались автомобиль в режиме ожидания но с открытой дверью Вообще интересно так сделано. То есть, в общем, если хотите оставить машину открытой, но при этом, как бы, чтобы она была в жим ожидания, как мы сейчас сделали, ну, это было не специально, но мы закрывать, конечно, не будем. То есть, короче, жим ожидания, она будет загружаться, грузится очень долго, то есть вы открываете дверь, и потом только она закрывается. У вас как бы дверь вот это вот, она закрытая. То есть, а вот это открыто, То есть, можно здесь сидеть, просто греться. Плюс, как бы, если, допустим, вы зимой замерзли, и у вас очень мало денег, то есть, можно просто прийти к этой машине, просто открыть ее. Потому что, как бы, ну ночью бесплатное ожидание. То есть, взять, зайти, открыть, сесть и прям вообще там ночевать. То есть, не понимаю, что у нас тут, вообще никто не ночует в них. А в целом, мне кажется, ночевать мне очень было бы удобно. И крутилки, потом покажем их, они уже сделаны нормально. То есть, как бы вот, ну, вот так вот открывать. То есть, крутить не надо 100 миллионов раз. То есть, просто разложил, сел, лег и в ожидании. Ожидание бесплатное, вообще все хорошо. Кстати, есть такую машина стоит с такой дверью. Мы же, в принципе, закрыли ее. Или что, как это будет считаться? Непонятно. Так, что у нас тут показывает? Мы сейчас потратили 50 рублей, ну 50 рублей проехали мы, не знаю, километра 4, 2, мне показывают, 2 километра мы проехали Ну, что, уже один? В общем, цифры каждый раз все меньше и меньше, походу мы на метров 100 проехали ну, за 50 рублей, конечно, не знаю. Хотя, я, да, скорее всего, у них посадка где-то примерно такая же вот. То есть, такое расстояние будет примерно стоить ну, те же самые деньги. А, кстати, как бы, если вы берете каршеринг, то особо никакой выгоды вы не получаете по сравнению с такси. Потому что на такси одна и та же поездка. Допустим, в такси будет стоить 280 рублей, в Кошеньке она будет стоить 250 рублей. Разница 30 рублей. Ну, конечно, дешевле 30 рублей. Но время, сколько мы потратили, пока вот по видео шли, конечно, там будет непонятно, потому что мы отключались периодически. Но мы шли минут 15. То есть ближайшая машина была, которая к нам. И мы к ней очень-очень долго шли. И потом, как бы вообще, еще там сели, когда смотрели, там дается 3 минуты, что или 4, что-то я уже посмотрел. Пока мы обходили этот грязный кузов, который вообще непонятно в чем Я думал, сейчас думал, что это на что ли? Да не, нормально Непонятно в чем, то есть вмятина вообще непонятно, поцарапана, не поцарапана она И пока обходили, смотрели, в принципе время вышло и пошло уже даже время ожидания То есть, ну такое, конечно, не совсем все приятное Но в целом, в целом прокатились, нормальные Конечно, что-то я не успел заметить такого, что там прям вот хорошо, конечно, лучше покататься на ней пару месяцев. Но едет она, конечно, нормально. Пока что, пока новая, 19-й год. Еще не успели ушатать. Так, время все бежит и бежит. Что же тут вообще у нас? Так, а что там говорил это про такси, да? А, допустим, если ты хочешь взять, выбираешь между такси и каршерингом, то скорее всего, будет выгоднее взять именно такси, потому что такси приедет быстрее. То есть ты вызвал такси, даже если учитывая то, что у тебя каршеринг стоит прямо под окном, вот у нас дом, прямо под окном стоит каршеринг, то пока он до него дойдешь, пока ты к нему подойдешь, пока смотришь его, пока проверишь все документы, все ли там в наличии, все ли хватает, что-то нет, колесо спущено, не спущено. И пока вот этот морок, он забивает себе голову, вместо того, чтобы просто взять, вызов такси, просто сесть, Точнее, выйти из подъезда, сесть в машину, и тебя отвезут куда угодно. Плюс как бы на каршеринг невозможно парковаться, ну, в таких местах, которые там, либо частный сектор, либо торговые центры. Там вообще очень большое ограничение по парковкам, то есть там такая зона зелененькая, и в ней ты можешь парковаться. Если ты чуть за гранью этой зоны, то ты уже не сможешь парковаться, и поэтому тебе, если нужно в то место именно, то такси тебя довезет, в ту промзону, там куда там влез, куда непонятно ты хочешь, а каршеринг, к сожалению, нет. То есть придется оставить его где-то на въезде, где-то там за шлагбаумами, чтобы потом, как бы, к нему можно было, там, ну, кто-то другому мог добраться, но ты, естественно, как бы ну, теряешь время. Поэтому каршеринг это не про экономию времени, каршеринг это про денег. Но, конечно, тоже сомнительно, потому что деньги он экономит не особо там Сильно Потому что на 30 рублей с поездки не знаю, как бы не прям уж много, а время -то потраченное. То есть полчаса мы минимум потратили, чтобы вот собраться, выйти, все сделать. Ну и полчаса, ладно, 20 минут. В такси это было бы гораздо меньше, и плюс как бы такси можно, он тебя привезет, допустим, в центр города, на Коршеньке у нас вообще будет трудно припарковаться. Потому что ты пока проедешь туда, там все забито, вообще прям битком, пока ты будешь искать место для парковки, пару трой кругов совершишь, проездив, то есть ты там вообще, не знаю, проклянешь все и просто бросишь ее прям по дороги, как у нас все делают, и просто уйдешь. То есть, как бы, знаете, это просто люди, они просто психанули. Они уже намотали там пару, там, не знаю, десятков, сотен, тысяч по этому центру города и просто уже психанули, нашли место и бросили эту машину. Поэтому, ну, бывает такое. Кстати, то забан, то есть, я видел, то, что там на бензобаке наверсовано, как бы, ну, не нарисовано, а... пройдем, покажу, что там сделано а... вот такая вот штучка, То есть, вот, наклеечка здесь наклеечки здесь. поход короче, машину уже именно так бросали. То есть ее, видно, эвакуатор уже откуда-то эвакуировал. Ну, как бы, вот еще очередное место ему. Пусть найдет его в промзоне за пазиком. А так, что, делимобиль вообще интересный. И поэтому, как бы, делимобиль тысяч плюс будешь заправлять его. Плюс, как бы, там с этим делемобилем очень, очень, прям, очень много мороки разный Вообще, это не очень разумно. Поэтому лучше взять такси и просто доехать без каких-либо проблем. Потому что если таксист проколол колесо на дороге, ты просто вышел, пусть даже просто на мосту произошло, и просто вышел, вызвал такси, Яндекс приехал, там делимобиль, кто-то, ой, делимобиль, этимобил, кто угодно вообще приехал, ты просто сел в другую машину и поехал. А таксист как бы сам там разберется своим своими проблемами, там колесо поменяет, поставит его, несложно. А вот здесь как бы такое, что если ты проколол колесо, то ты не можешь машину оставить на мосту с разбитым колесом. Ты должен будешь как-то проблему это решать. Плюс там чат, плюс ты должен как бы во-первых припковать машину, ты не сможешь. То есть а будут капать деньги. То есть у тебя деньги будут сниматься, сниматься, пока ты будешь писать в чат, в поддержку. Плюс как бы они пока тебе что-то скажут, что-то внятное в основном как бы изнятного они скажут тебе то, что ты должен деньги. То есть еще колесо за свой счет, либо как бы они эвакуируют машину и как бы ты будешь платить за эвакуатор из за ремонт колеса. А если ты еще колесо пробил, допустим, а пусть если ты попал просто в яму, которую, естественно, там не сам выкопал на дороге, а просто попал, ехал, и у тебя прорежден диск, то прям вообще вешайся, не знаю, там бешеная сумма тебе будет. Там вот этот диск от Логан, там по-любому тебе пятеро задвинут. Обычная штамповка там 15 радиуса. И будешь потом выплачивать еще полгода ее. А так что? Вообще невыгодно. То есть получается, ты не можешь ее оставить где хочешь, не можешь доехать куда хочешь. Плюс это очень сомнительная экономия, которая очень непонятная. То есть, что-то ты сэкономишь, но если ты пробил колесо, допустим, ты можешь полгода просто ездить, просто все хорошо, ты как бы едешь, ну, по зеленым зонам, то есть приехал в одно место, уехал в другое место. Проблем никаких нету. Ездить, ездить, есть один момент, как бы ты заехал в какой-то двор, который ты не знаешь. И как у нас вот дорога, там семья дорогу вот эту нашу. То есть вон там ездит. Да, вот такая вот дорога у нас во дворе. В общем, ничего хорошего вообще от нее нету. И, допустим, ты съехал вот в такую дорожку, и все. Кстати, у нас откапало 78 рублей. Так, ах он, он хочет сажать наши бабки. А, в общем, съехал в дорогу и бахнул колесо. То есть погнул колесо, диск, то есть все под выброс. И что? И все, что ты полгода, там, год ездил, тебе за это колесо такую сумму выставят, что там вот эта экономика, то там в 30 рублей, там, в этих поездках, не знаю, там, 10 рублей, это просто вообще испарится, и эта экономия вообще не будет. То есть, грубо говоря, если ты будешь раз в год прокалывать колесо, ну, в принципе, я езжу, но, конечно, не раз в год, но периодически это случается. У кого-то знакомых они чаще прокалывают. И то есть ты можешь взять машину, поехать, проколоть, и все, и получается ты приехал на бабке. Плюс как бы если ты проколол в каком-то таком месте Где машина стать ну припарковано нельзя То ты должен вызвать эвакуатор Началось? Да, он просто видел, прервалось а, И там как бы Ты должен вызвать эвакуатор Я конечно не знаю Тут есть проушина буксировочная В самой машине Конечно Конечно что-то не видно Но в любом случае, ты, конечно, можешь кому-то вызвонить, но пока там кто-то приедет знакомый к поможет буксировать с моста, чтобы ты смог поспокойно там по минимальной цене отремонтировать там это колесо пробитое, время уйдет и деньги, весь психуешь и и вообще как бы с этим связываться только себе дороже. Ну, конечно, мы еще покатаемся на каких-то разных машинах, но а так, если кажется по Логану, Ничего, машинка машины Логаны все сняли ничего особенного здесь нету единственный плюс панель панель классная то есть если бы вот старых Логанах вот значит с такой панели они были бы даже вот вальмеру поставили бы нормальную панель было бы очень прикольно она как бы смотрится гораздо стильнее ну конечно не 19 год сразу же, такой ну 2002 год но хотя бы это не 90 е годы как ну стояла вот ну, вот, ну да эту панель а так все остальное то же самое то есть Печка дует нормально Зеркала, конечно, эти вот, ну, прям вот, ну, петушонки. Вот вообще малышки. То есть, ну, можно как-то было сделать стильное Даже в тех самых альмерах, вот, ну, большой такой лопух, в него все видно. Вот на этом, когда я выезжал, я прям, не знаю, я прям мысленно сплевался Конечно, не ругался я матом, но прям в душе очень сильно было. Потому что вообще ничего не видно. Настраивать их там вообще прям повеситься можно, но как, вы, как выехали нормально, никого не сбили, людей сзади не оказалось, к их счастью, поэтому ничего, нормально, доехали. Единственный плюс таких авто, что вас сюда пропускают на дороге, то есть все давно знают, что на какой на каршеринге, эти машины могут легко что-нибудь исполнить в потоке и поэтому, когда едете машины вот эти вот, то люди как бы они оттормаживаются и как бы стараются лежать подальше. Поэтому, если вы хотите, чтобы вас на дороге боялись, Уважали, то обклеите свою машину в надписи, которые вот такие, вот, делимобиль там, или любого другого каршеринга. Если люди, которые будут ехать сбоку от вас, вы будете чувствовать мега уважение, вас, вам все будут уступать, никто вас повязать не будет. Скорее всего, все будут от вас ждать вот этого. Не знаю, каршеринг у нас называют краш-тестингом, потому что чего только на этих, за рулем этих машин водители не исполняли, как только не выезжали, где только не были, и парковались прямо на речке, на тротуаре, на обочине, в мусорных баках, никаких только историй про эти машины не было. Если решили подопасть по дороге, то прям вообще можете спокойно доехать, даже аварий включать не надо, все сразу поймут, что сейчас что-то будет и просто езжайте как хотите. Но единственный минус у обклейки машины в каршеринг есть такой, что ночью могут колеса снять у вас. Потому что к эти машины не особо кому-то типа принадлежат, на нас в стране считают, что как бы они совсем частные, то с них хорошо каточки снимают. Но это решается таким вопросом, что берут, ставят лысую резину на штампах, как вот прямо вот здесь вот, точно такой же. И все, колеса не снимут, потому что никому они нафиг не нужны. И вот, так катайтесь. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. А, кстати, по, по салону, чтобы, конечно, что вот классно, что перенесли сюда вот, то есть гораздо удобнее вот здесь вот, но все равно в плане эргономики они промахнулись, то есть потому что рука лежит вот так вот, и как бы вот, ну, ты вот держишься, если ты как-то держишься, то вот сюда вот как надо так вот ручку скрючить и вот так вот пальчик вот этот вот вообще-вообще полная дичь, очень интересно. Также еще этих вот стоят разные датчики, которые считывают вашу скорость и то есть вне зависимости от штрафов вам могут прийти санкции самого а, каршеринга, то есть вы, допустим, как бы по городу, едете, допустим, 190 -е. то есть такого делать нельзя и вот крутилки вот эти вот, ну, наконец-то, вот, давно хотел, чтобы, вот ну, вот вот поставить такие вот как вот на Логан, ой, на логанах, ну, на логанах новых, там, ну, на дастерах, вот прямо вот такие вот, то есть, ну, не вот такие вот петушки, а вот именно крутилки то есть гораздо солиднее смотрятся, хотя ничего особо не поменяли ну пластик приятный, такой вот, ну, классный Здесь тоже самое, вот, ну прям дуб-дубом. Коробка, селектор вообще неудобный, ни капли. То есть эта, эта штука, вот эта вот, как на Mitsubishi, там, фиг в чем еще. Вот кнопкой, как на BMW X пятых старых, вот кнопка вот такого вот, ну, удобно делать. Вот это вот вообще неудобно. И где именно подсветки здесь вот нету, и куда проваливается именно рычаг, то есть ты понимаешь только по приборной панели. Поэтому вообще легко промахнуться. то есть такие вот замешательства эти вот мелкие будут. ну то стеклоподъемки сделали здесь. Но они здесь нафиг не нужны, то есть вот ну, прямо здесь нормально все было. Нет, поставили сюда, и теперь вот скрюченные будешь делать. А окна вот так вот эти вот делаются. Вообще ничего не видно, просто ноль. Бардачок какой-то здесь вот есть. Что-то положить можно. Хотя что-то там положить можно, вообще ничего не положишь. Это типа такой трамплин, то есть ты, допустим, газку даешь, она прям за... что-то телефон твой взлетает, короче, там из заднего пассажира, там в лобешник ему прям пролетает. Так, так, допустим. Что у нас продолжить? Что тут? Опять жесткий ключ. А музыка я убавлял. Она взяла опять. Прибавилась. Типа он, скорее всего, сбрасывает, все время все в сток. Поворачивается. Так, попытка 3. Опять ну, В общем, только с третьего раза ключ повернулся. Ну такое себе. Так, телефон. Ну, телефон, короче, положить здесь негде. То есть, ну вот, куда-то сюда. Так, ну постегнем, чтобы типа по было все. звук звук пишется и переставим ее так п спинком я что только что исполнил Тут вообще меня пускай за руль нельзя тошнот так свет свет есть у нас тут поворотники работают вот зеркала вот ну вообще прям ничего не видно что происходит где происходит как доехать стоишь ждешь обзор очень очень плохой вот это вот стойка на плюс еще вот ну в грязи вот такой ширины вот прям стойка прям пространство теряется Вон там я вообще молчу, там плюс что-то дворник, вот это вот обрезание Она сама так включила дальний свет, не знаю как Но машина гораздо по салону комфортнее, чем Альмера То есть ну, вот могут сделать, когда захотят Че вот он стоит, тут не едет, а? никуда он не едет, этот мотор просто вообще но звук кстати звук в плане вот шумоизоляции именно мотора мотор слышно очень так довольно таки приглушенные как бы в Альмере он посильнее звучит ну может быть потому что как бы вот изначально я все для на делалось тут как бы и гармонично все смотрится это в Альмере так это своеобразное О, куда куда я тут уеду мы на мобили, то есть видите там все уступают то есть ну прям вообще потому что батя едет ну вот эта прям бесит вот из-за нее только из-за нее вообще можно машину не брать потому что это просто ужас как вообще с ней вот работать непонятно Конечно, это не токную, налогонь такой есть. Налогонья. какая. Никуда не едущая машинка. Но мы не только прикольно, вот мне нравится вот внешне. Конечно, здесь еще может быть экранчик. Но тут типа не топовые ни разу. Комплектация. Так, мы приехали. Осталось ее поставить. Опа, где у нас Рэя? Руль хороший, то есть информативенько, понятно. Конечно, тут парковщик Сережа. конца капота вообще не видно вот включаешь коробку да там, пух, такой вот стучок О, о, о. ну все п Свет Долбанный ключ Так, все, выходим